Привет, друзья! С вами Владимир Шемид. И в этом видео я подготовил для вас ТОП-10 самых лучших отелей в регионе Кемер. Это не только в городе Кемер, а именно полностью в регионе Кемер. То есть эти отели есть и в Кирише, и в Генюке, и в самом Кемере. В общем, подписывайтесь на канал и погнали. И сразу обращаю ваше внимание на то, что все отели этого топа находятся на первой линии. А рейтинг отелей составлен по сервису и услугам, которые предоставляют эти отели, а также по мнению и отзывам отдыхающих туристов в этих отелях. Так что, друзья, именно это видео поможет вам легко выбрать лучший отель на самом живописном курорте Анталийского побережья. И избавит вас от всех мучений, с которыми сталкивается каждый турист в поисках подходящего отеля для отдыха в Турции поэтому подписывайтесь на канал и давайте разбираться десятое место кемера с парк holiday village 5 звезд сверхпопулярный отель исходя из цены качества ориентированный на семейный отдых расположен в поселке в 50 километрах от аэропорта антальи Трансфер будет занимать примерно 50 минут, в зависимости от типа, групповой или индивидуальный. Открыт в 1985 году, последняя реновация проводилась в 2020 Территория большая, 97 тысяч метров квадратных, зеленая и красивая. Много деревьев, которые очень хорошо спасают от солнца. Отель бункального типа и состоит из трех и двухэтажных корпусов. Обратите внимание, лифтов нет, только ступеньки. Бассейны всего три, с подогревом нет, аквапарка нет, но есть пара горок. Номера стильные и приятные, Wi-Fi бесплатно, уборка плюс-минус норм, обычно всех устраивает питание хорошее и разнообразное особенно для туристов не испытывающих иллюзии фантастики с напитками тоже все нормально даже обычно есть несколько видов импортного алкоголя в бесплатной концепции персонал приятный и отзывчивый обычно претензий не бывает развлечения есть спортивные мероприятия а также дневные и вечерние анимационные программы в общем выбор активности солидный аниматоры приветливые всегда в хорошем настроении и дарят свое настроение всем вокруг для детей есть есть хороший мини-клуб, площадка и даже в Соньку можно порубиться. Еще есть пара аттракционов, но небольших. Пляж большой и просторный, протяженностью примерно 300 метров. Покрытие средняя галька, лежаков много, но у пик бывают сложности со свободными. Персонал старается поддерживать в чистоте, но так как большинство отдыхающих русскоговорящих, Иногда могут встречаться результаты отдыха от таких туристов За территорией инфраструктуры особо нет Ближайшие торговые точки находятся примерно в одном километре И то немного Но можно съездить на Шопинг Кемер или Анталью На такси или на маршрутке Отзывы от реальных туристов в основном хорошие, никто обычно претензий не имеет, но в интернете, конечно, можно найти и отрицательные, чаще всего неадекватные. В целом, тут туристу нужно понимать, что Кимерас – это хорошая пятерка, а не вип-отель, и тогда с отдыхом будет все хорошо. Девятое место. Дабл by Hilton Кемер 5 звезд. Необычный современный отель, который больше подходит для отдыха вдвоем, хотя и с детками туристы тоже отдыхают. Расположен именно в самом городе Кемер, в 58 километрах от аэропорта Анталии. Трансфер будет занимать около одного часа. Последняя реновация проводилась в 2018 году. Состоит из одного пятиэтажного здания с тремя лифтами. Территория всего 17 тысяч метров квадратных. Да, территория небольшая, но это сам город Кемер, где все отели с компактными территориями. Озеленение, условно говоря, есть, но все ограничено размером территории. Бассейны. Всего три, один из них крытый с подогревом, так что смело можно отдыхать ранней весной и поздней осенью. А еще умудрились притулить даже четыре горки, солидных размеров. Номера стильные и современные, оснащены всем необходимым. Wi-Fi бесплатно, на уборку никто не жалуется. Питание разнообразное и вкусное, в том числе и с морепродуктами тут хорошо И кстати, особенно интересно выглядит идея с фудкортами По напиткам много импортных бесплатной концепции В общем, Джек дэниэлс на шару Персонал улыбчивый, дружелюбный, позитивный, но не всегда быстрый Развлечения и анимация. Спортивные мероприятия присутствуют, но больше всего туристы отмечают вечерние программы. Для детей есть мини-клуб, но в целом все-таки отель больше для взрослых. Пляж стандартный Кемеровский, то есть маленький и тесный. Протяженность примерно 100 метров, ширина около 15. Пляжное покрытие мелкая галька, но большая часть пляжа прикрыта деревянным покрытием. Водичка в море прозрачная и приятная. За территорией есть много различной инфраструктуры, в общем есть смысл погулять отзывы в основном все положительные хотя и бывает с минусами индивидуального характера Восьмое место. Шервуд Эксклюзив Кемер 5 звезд. Универсальный отель, в котором комфортно и просто взрослым, и туристам с детьми. Расположен в поселке Гюню, 51 километр от аэропорта. Трансфер будет занимать примерно до 50 минут. Открыт в 2014 году. Территория большая, 130 тысяч метров квадратных. Зеленая, красивая и ухоженная. Много деревьев. В общем, идеальный вариант для июля и августа. Отель состоит из главного двухэтажного здания с лифтами и комплекса двух- и трехэтажных бунгало и вилл. Бассейны H11 с подогревом 1 апрель и октябрь. Аквапарк есть, 6 впечатлительных горок для взрослых и 3 горки для деток. Номера. Некоторые стандарты уже немного укатаны туристами. Сьюты категории повыше в нормальном состоянии. Качество уборки обычно зависит от чаевых. Wi-Fi бесплатно. Питание хорошее и разнообразное, но для хантеров за деликатесами. С напитками все нормально. Импортный алкоголь, бесплатные концепции есть, но выбор небольшой. Персонал приятный, но неторопливый. Развлечения есть дневные и вечерние программы, но не особо активные. Для детей есть солидный мини-клуб, хорошие аниматоры и мини-диско. Пляж просторный, протяженность примерно 350 метров, ширина от 30 метров. Пляжное покрытие песчано-галечное. Заход в воду пологий, но короткий, водичка обычно прозрачная. За территорией есть несколько торговых точек, а в километре от отеля есть целая торговая улица. Отзывы в основном положительные но иногда могут встречаться противоположные от туристов которые едут не на отдых а в поисках чему придраться седьмое место нирвана dolce vita 5 звезд тоже универсальный отель в котором комфортно и просто взрослым и туристам с детьми расположен в поселке текерово примерно 75 километров от аэропорта трансфер занимает около одного часа открыт в 2007 году последняя реновация проводилась 21 территория огромная 200 тысяч квадратных метров зеленая красивая и естественно ухоженная состоит из 5 блоков и нескольких вил изюминка отель тематическое оформление корпусов в общем welcome в рим и в стамбул плюс красивая гора которая примыкает к территории отеля Бассейны, тут их 8, в некоторых есть подогрев. Аквапарк красивый и интересный, в пиратском стиле. 15 водных горок для детей и 15 для взрослых. Номера, просторные и качественные, даже косметика Локситан. Категорий много, так что будьте аккуратны при выборе подходящего номера. Wi-Fi, естественно, бесплатно, с уборкой исправились, плюс есть услуга общего ассистента для всех номеров питание на очень хорошем уровне после того как отель вошел в сеть нирвана то есть разнообразная интересная и качественная алкоголь много импортного но премиум сегмент за доплату персонал улыбчивый дружелюбный и отзывчивый развлечения есть дневные и вечерние программы шоу и дискотека в общем интересно но не для тусовщиков для детей есть всего очень много интересного на любой возраст из необычного нирвана спорт академия и мини зоопарк в общем для отдыха с детьми то что нужно пляж большой и просторный протяженность больше 500 метров пляжное покрытие песчано галичная заход в воду пологий водичка бирюзового цвета отзывы последнее время почти все положительные неудовлетворенные туристы встречаются крайне редко за территорией только природа но красивая до ближайшей цивилизации поселка такирова примерно два километра в общем отель для реальных любителей природы и комфорта Шестое место. Кемер Барут коллекшн 5 звезд. Стабильный представитель консервативного качества. Расположен именно в самом городе Кемер, в 58 километрах от аэропорта. Трансфер будет занимать около 1 часа. Открыт в 2003 году. Последняя реновация в 2018. Состоит из одного шестиэтажного здания. Территория всего 30 тысяч метров квадратных. Да, компакт, но это почти центр самого города Кемер, где все отели с компактными территориями. Озеленение есть. Да, оно идеальное, но его немного. И все из-за размера территории. Бассейны. Два для взрослых, один для детей, один крытый с подогревом и один с тремя водными горками. В общем, несмотря на компакт, с бассейнами постарались хорошо. Номера просто качественные и чистые Полностью укомплектованы Всем по уровню 5 звезд Wi-Fi естественно бесплатно Питание на высоком уровне Разнообразное и вкусное С морепродуктами тут норм По алкоголю тут просто вау Около 170 видов качественного Импортного алкоголя Персонал просто умнички Развлечения и анимация Есть спортивные мероприятия Есть дневная и вечерняя анимация Но не для тусовщиков Для детей есть концепция барри стар от 0 до 3 лет для детей постарше есть мини-клуб и мини диско в общем в этом плане все норм пляж стандартный кемеровский небольшой протяженность примерно 100 метров ширина около 15 пляжное покрытие мелкая галька заход пологий но недолгий водичка в море прозрачная и приятная за территорией есть много различной инфраструктуры В общем для любителей погулять по городу то что нужно Отзывы почти все на отлично Негативных практически не бывает В целом отель хороший вариант для взрослых Кому нужно серьезное качество без пафоса Пятое место Рикса 5 звезд Самый большой отель этого топа С большим количеством уникальностей Подходит и для отдыха с детьми И для любителей серьезной тусовки Расположен в поселке Бельдиби 45 килограмм метров от аэропорта. Трансфер занимает примерно 40 минут. Открыт в 2005 году. Последняя частичная реновация проводилась в 2022. Территория аж 250 тысяч метров квадратных. Естественно, зеленая, красивая и ухоженная. Озеленения, само собой очень много состоит из главного здания и множество корпусов открытых бассейнов просто несчетное количество плюс два крытых с подогревом и джакузи аквапарк 11 водных горок 5 из которых профессиональные Номера. Тут все сложно. Во-первых, категорий много, во-вторых, есть обновленные и не обновленные. Не обновленные, конечно, так себе, но при правильном бронировании проблем не возникает. Питание. Разнообразное, но до премиум на шведской линии иногда не дотягивает. Это и по цене заметно. С алкоголем ситуация та же. Импортные и бесплатные концепции есть, но тоже ограничен ценой на отдых в этом отеле. Персонал старается, но иногда в высокий сезон чувствуется усталость. Развлечения и анимация, тут есть все в квадрате и даже концерты знаменитостей. А главное изюминка, что это самый тусовочный отель этого топа. Для детей есть Рикси Kids Club, площадь которого аж 20 тысяч метров квадратных с уникальными развлечениями и программами. Который работает с 8 утра и до полуночи. Пляж огроменный, протяженность более 700 метров. Пляжное покрытие песчано-галечное, заход в воду разный в зависимости от места территории интересной инфраструктуры нет кроме нескольких торговых точек отзывы спорные те кто разобрался и сутью отеля все довольны кто не разобрался пишет негатив резюме необычный отель с массой особенностей но только для туристов которые знают почему они едут в этот отель Четвертое место. Нирвана Meditarian Excellence 5 звезд. Еще один представитель универсальности для отдыха и только взрослых и с детьми. С хорошей концепцией и самым длинным пляжем в этом топе. Расположен поселке Бельдиби примерно 40 километров от аэропорта. Трансфер занимает примерно до 40 минут. Открыт. В 2014 последняя частичная реновация проводилась в 2021 году. Территория большая 152 тысячи квадратных метров. Вся утопает в зелени ухоженная и красивая. Много деревьев, тоже норм вариант для июля и августа. Состоит из нескольких корпусов и множество вилл. Бассейны. 14 открытых, главный с морской водой, плюс один крытый с подогревом. Аквапарк отличный. Есть 11 экстрим горок для взрослых и несколько горок для малышей. Номера. Стандарты уже не идеальные. В категориях повыше все хорошо. Во всех номерах есть все необходимое. Категорий много, так что выбирать нужно правильно. Wi-Fi, естественно, бесплатно Питание на очень хорошем уровне Разнообразное, интересное и качественное С морепродуктами все ок Плюс 4 нормальных алякарта бесплатно Алкоголь, есть бесплатный, импортный Ассортимент нормальный, но премиум сегмент за доплату персонал дружелюбный и отзывчивый но официанты иногда не быстрые развлечения есть абсолютно все дневные и вечерние программы а также различные шоу интересно но не для тусовщиков для детей есть мини-клуб криспи площадь которого 4500 метров квадратных работает с 8 утра до полуночи много всего интересного на любой возраст так что для отдыха с детьми норм пляж протяженность 900 метров пляжное покрытие песчано-галечное но с заходом моря не везде все хорошо. Отзывы в основном все положительные, кроме тех, кто ищет, к чему вы придраться. За территорией инфраструктуры нет. Чтобы погулять или пошопиться, нужно ехать в Самтимер или в Анталью. Третье место. NG Fazelis Bay 5 звезд. Самый новый и самый популярный отель этого топа с претензией на VIP. Но в реальности это просто интересный отель высокого уровня. Расположен в поселке Гейнюк 54 километра от аэропорта. Трансфер будет занимать примерно плюс-минус 50 минут. Открыт в 2001 году. Полный нуль. Состоит из основного четырехэтажного здания, а также двух 8- и 9-этажных доп. корпусов. Территория примерно на 70 тысяч квадратных метров то есть среднего размера озеленение есть но и есть куда развиваться пока что новизна дает знать о себе зато интерьер и экстерьер стильный и современный Бассейны всего 8 открытый детский инфинити и крытый бассейн с подогревом аквапарк есть состоит из семи горок но скромный для такого ценника номера опять все новье и все красиво но минимальная категория superior тесноватая всего 30 метров квадратных питание на высоком уровне очень разнообразное и вкусное. С морепродуктами тут все хорошо. По алкоголю тут еще один ВАУ-отель. Около 140 видов качественного импортного алкоголя. Персонал просто старательный, но при высокой заполняемости не всегда успевает все делать как положено в этом уровне. Развлечения и анимация. Есть все, и спорт, и дневная вечерняя анимация, но это не самая сильная сторона отеля. Для детей есть все необходимое, в том числе и мини-клуб по возрастам от 1 до 17 лет, но масштабы не такие, как в некоторых других отелях этого топа. Пляж просторный, протяженность почти 500 метров, но при высокой загрузке иногда бывают сложности со свободными шезлонгами. Покрытие разное: и песок, и галька, и платформа с заходом то же самое, но в основном пологий и нормальный. Отзывы почти все положительные, остальные просто придираются к мелочам. В целом отель стильный и современный, с потрясающей атмосферой и видами, а также с перспективой на развитие второе место с premium Токирова 5 звезд самый крутой отель для отдыха с детьми в кемере да и просто взрослым тут тоже будет комфортно и есть чем заняться расположен в поселке Токирова примерно 74 километра от аэропорта трансфер занимает около 1 часа открыт в 2002 году последняя частичная реновация проводилась в 22 -м. территория большая 186 тысяч метров квадратных оформление интересное можно сказать что это не не отель а мини городок в котором есть и мини променад и много мест для инстопота и даже черные лебеди и фламинго состоит из двух основных зданий а также двух и трехэтажных коттеджей family garden и комплекса вилл бассейны тут их 12 в некоторых есть подогрев аквапарк самый крутой в кемере 10 экстрим горок для взрослых и 5 для детей Номера. Минимальная категория стандарт совсем небольшие. Всего 26 метров квадратных и требует обновления. С остальными все хорошо, красивые, стильные и комфортные, но с выбором номера много нюансов. Питание хорошее и разнообразное, но кому нужны изысканные деликатесы, то уплатные а-ля Алкоголь много импортного, но в целом, если не гурман, то с головой хватает. Персонал старательный и отзывчивый, но часто перегружен. Развлечения просто уникальные по всех направлениях, но не для заядлых тусовщиков. Для детей самая крутая программа в Кимере и самый большой Рикси Kids Club площадь которого аж 30 тысяч метров квадратных с уникальными развлечениями и программами. Пляж большой и просторный, протяженность больше 500 метров, пляжное покрытие песчано-галечное, заход в воду по и водичка бирюзового цвета. Отзывы разные, тот кто едет за отдыхом, тот естественно доволен, а кто едет в поисках недостатков, тот тот найдет их, как и в любом другом отеле. Первое место. Max Royal Kimer 5 звезд. Самый крутой отель, которому нет равных кемере. И единственный на весь кемер отель VIP уровня расположен в поселке кири 65 километров от аэропорта время трансфера тут все будет зависеть от типа трансфера обычный или вертолет открыт в 2014 последняя реновация в девятнадцатом году состоит из основного четырехэтажного здания трех семиэтажных до блоков и комплекса вилл территория большая 160 тысяч метров квадратных очень красивая зеленая и ухоженная с потрясающими видами бассейны всего 6 естественно с морской водой есть 4 из 6 бассейнов с подогревом аквапарк есть состоит из семи серьезных горок но не самых интересных если брать по всей турции номера все на отлично самый маленький номер 100 метров квадратных есть абсолютно все личный ассистент, меню подушек кофе неспрессо косметика богата венета и прочие навороты питание просто супер очень разнообразные и вкусные много ресторанов интересная подача нет шведского стола в общем, все на высшем уровне. Алкоголь примерно 85 видов крепкого импортного алкоголя. И некоторые премиум уровня входят в концепцию ультра. В общем, гурманам есть что заценить. Персонал приветливый и гостеприимный. Развлечение и анимация. Хорошая развлекательная программа и днем и вечером. Обычно всем нравится, но тоже не для заядлых тусовщиков. Для детей есть детский мир. Максилен принимает детей от 1 до 17 лет и работает с 9 утра до 2 часов ночи. Программы интересные и увлекательные. В общем, тут отдыхают и родители и дети. Пляж. Тут их аж три. Общая протяженность пляжной линии почти 600 метров. Очень широкие и просторные. Покрытие разное. Есть и галька, и песок. Водичка просто нереально красивого цвета. Единственный минус – нет больше белого песка а Мальдивы. Отзывы. Все положительные, но можно найти и противоположные. В основном от туристов, которые если не найдут к чему придраться, то они это придумают. Резюме. Макс Royal Кемер это не только лучший отель в Кемере, а и один из лучших отелей всей Турции. Но это уже тема отдельного видео. Это были топ-10 самых лучших отелей в Кемере, и некоторые из них летом забиты полностью под завязку, так что вовремя думайте о вашем отдыхе. А если вы уже отдыхали в этих отелях, то поделитесь вашими отзывами в комментариях под этим видео, чтобы помочь будущим туристам определиться с выбором подходящего отеля. Либо пишите ваши вопросы тоже в комментариях, постараюсь подсказать вам ответы.